Так, с вами Андремикс, Микс, и сегодня я вам покажу. Ай, ай, ай. Как я построил дом. Очень довольно-таки он сильный, да. да, да, да, да, да. Так, два, восемь, пять, О, -о, О, Так. Так, такой довольно таки прикольненький домик Сейчас, да? и вот такой вот домик получается так так так вот такой вот домик да такой то вроде нормальный да ну Но вот этой части у как-то не получилось но на втором этаже только не получился нами. вот так сам по себе домик нормальный вот кто хочет в выживании так вот такой построить строить только вам нужен э, много вот еловые еловых брем э, сейчас пока я вообще его не обустраивал ничего так просто сделал построил пока решил так выглядит прикольно вроде да а почему я сделал ну, дурак дурак так вот выглядит как-то он так мне кажется он как-то выглядит стильно так даже как-то вот как будто черный с белым что-то такое так так так вот это ж. -яй -яй. Опа. там тоже вы видите вот как-то получилось так тупо там какая-то фигня ой лампочка так вот просто так здесь у нас балкончик Дома, он такие красивый я думаю так. такой летний домик да. Вот, кто хочет построить такой дом. Выживание, стройки, прикольный. Да и вам посмотреть на него. Высока. Да, уж Похож на дверную ручку, что ли. Нет я знаю, на чем похож. На жидкое молоко, да. На неё, даешь Ну, вот на кнопку. Ту... Ну, на кнопку. Итак, с вами был Андрей Микс, И всем пока.